Доброе утречко всем! С вами Леонид Ирлан, и сегодня мы с вами поговорим про зависимости. Прислали мне вопрос на сегодня такой, что как вот как работать, когда, допустим, человек алкоголик, наркоман, игроман. Вот что с этим можно сделать, ну можно ли с этим хоть что-то сделать? Давайте для начала разберем, что такое зависимость вообще как таковая. То есть человек пытается получить удовольствие от жизни, пытается наполнить себя неким внешним объектом. то есть Будь то алкоголь, будь то наркотики, будь то какая-то игра, там, независимо от того, компьютерные танчики, либо какой-то автомат, космолот вот суть в чем, что человек пытается получить удовольствие от жизни наполняя себя одним и тем же продуктом ну и благо, что у него это хорошо получается С, эм, получается, что человек да, еще такая проблема <связь> особенность, давайте назовем это особенность зависимости в том, что э, человек сбегает от решения жизненных проблем в одну и ту же э, так скажем, в один и тот же продукт то есть вместо того чтобы э, решать проблемы допустим с родителями решать проблемы с супругами с детьми на работе так далее так далее человек Просто э, пьет водку, ну, например, да. Или просто там вместо того, чтобы решать, э, ну, уходить как, от постылившей, э, от вредной жены, давайте так это назовем, э, или, допустим, э, спешать вот надоедливых родителей и стать самостоятельным. Ребенок начинает просто там колоться или играть в танчики. То есть это такая, э, такой инфантильный способ э, сбегания от проблемы. То есть не решение проблемы, а именно сбегание от нее. Вот. То есть... В работе с зависимостью необходимо, ну вот я обычно как делаю, ну во-первых это долгий процесс, да, работа с зависимостью это чрезвычайно долгий процесс, это даже это даже не 10 консультаций, это так, это годик-два еженедельной работы, так чтобы вот так более-менее получить хоть какие-то хорошие результаты. Это опять же при искренней готовности человека работать. Значит, в работе с зависимостью, как, что необходимо сделать? Первое – это вернуть человека к себе. То есть, процесс начина... что такое вернуть к себе? Это начать процесс взросления. То есть, вот есть я, вот у меня есть какие-то какие ресурсы. Вот. Потом, да, в, зави... в работе с зависимостью, понять, что человек должен осознать, то вот такие-то, такие-то жизненные проблемы, да, или какие-то ситуации, вот такую боль, я вместо того, чтобы с ней встречаться и ее разрешать, я ее заливаю водкой. Ну, или там, короче, замещаю объектом зависимости. Когда человек это осознает, у него уже появляется некий шанс, некая возможность исправить и скорректировать свою модель реагирования на стресс. Вот. И получается постепенно постепенно внедряются, внедряются новые привычки, то есть человек, клиент, я ему сообщаю, как это новое, да, мы, вернее, как, мы с ним вместе изучаем новые возможные реакции да, на вот эти стрессогены. Вот. И он их пробует внедрять жизнь, проверяет, какие рабочие, какие нерабочие, да, какие подходят ему, какие не подходят. Дальше. Человек учится, да, осознает свою внутреннюю пустоту и учится ее заполнять не только объектом зависимости, а и какими-то другими э, способами, другими объектами. То есть получать... Смотрите, в чем еще такая э, ключевая особенность зависимость людей. Они выбирают сиюминутное счастье. То есть, смотрите, вместо того, чтобы встретиться с булью и там, поконфликтовать с... с окружением, люди выбирают сиюминутное счастье, там, водка, наркотики, э, убить врага в танчиках и забыться, и все, и на этом finito. вот То есть мы э, в ходе работы необходимо еще зависимого, зависимого человека научить контейнировать боль. То есть э, оставаясь в боли, продолжать жить, продолжать двигаться дальше, а не закрывать крышечкой вот этот вот болящий процесс и, и убегать в забытие. Вот. То есть, как вы понимаете, что за одну консультацию, то есть это можно вот, я вот за 10-15 минут, за 10. Я вам это объяснил. Но э, развить навыки, развить привычки, это катастрофически долго. Э, да, это я еще не рассказал вам. Про энергетическую сторону проблемы, потому что обычно... Э, зависимости это всегда некоторое подселение то есть это некоторые сущности того же самого алкоголя да зеленые змеи он реально существует я много раз когда я работал с алкоголиками я его видел изгонял то есть еще необходимо дополнить это все ну я всегда дополняю работу с зависимостью именно изгнанием ну, такой условно, можно сказать, экзорцизм, вот, то есть работа по очищению ауры от, от привязанностей, от низковибрационных энергий, от сущности. ой, видите, тут вышел уже на перекресток, тут уже шумно, вот. от и от всего, и это тоже долгий и проложительный процесс, потому что оно все сопротивляется, оно все не хочет уходить, потому что тут сколько лет э, был человек, который кормил, который был донором, а тут вот видите ли он решил пер, перестать перехотеть, а я и нужно вернуть его назад. То есть еще нужно, ну давайте так, это второй аспект, очередной аспект проблемы. Следующий аспект проблемы это окружение. То есть если семья поддерживают текущее состояние, зависимое человека, да, члена своей семьи, родственникам, то значит им всем это выгодно, это удобно. Они как, ну, через такое его состояние э, проявляют или поддерживают, удовлетворяют э, свои привычки. Ну, например, привычку контролировать, Привычки, потребности да? Потребность о ком-то заботиться То есть здесь тоже получается Семью нужно переориентировать На себя Потому что почему люди э, Активно да, активно контролируют Или активно заботятся о, своих, ну, о других Потому что они не умеют заботиться о себе вот. Поэтому родственников нужно Перенаправить на себя Чтобы они перестали заниматься и спасательством нашего зависимого а начали заниматься собой, своей жизнью что тоже далеко не каждый человек умеет так что как вы понимаете работа с зависимостью, с зависимыми людьми это э, очень долгий и очень широкий процесс ну, в Украине очень активно э, и широко распространена система 12 шагов и э, доказала свою она по всему миру распространена <coughs> дорогая но эффективная вот и она достаточно популярна и результативна вот но результаты долгие вот. но в любом случае работать нужно с системой вот я работаю в, ну я знаете вот уже совсем жутких алкоголиков и наркоманов не беру. Но когда есть такие легкие мании, да, привычки да, так привязанности, да, то иногда я ну, приходят ко мне такие клиенты, я работаю. То есть если вы осознаете, что, блин, все ваши мысли крутятся вокруг одного и того же, вы все время хотите одно, одно, и, того, одно и то же, то есть вот такая именно, знаете, именно зависимость да, от чего-то. Но она не перешла уже в стадию алкоголизма. Да, алкоголизма вот, то с этим еще можно поработать, так скажем, этот, -а тет Нет, тогда это уже нужна, должна быть такая большая перестроечная система. Вот. Так что, если вы понимаете, что у вас есть появилась какая-то мания, какая-то какая привязанность, вот, пишите, звоните, обязательно помогу, как говорится, чем смогу. Вот, а инструментов у меня много. Все, дамы и господа, э на сегодня все. Вот, с вами был Леонид Орлан. Если интересно, если видео полезное, считаете, делайте репост к своим стенам, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Можно в комментариях сюда, можно в личку, я буду на них стараться отвечать. Вот, ну и до встречи в новых эфирах. Все, всем пока.